Друзья, видите, знак синяки, да? С каких полос можно поворачивать? Интересно, у нас люди такие дисциплинированные стали, что все поворачиваются со своей полосы, хотя никто, никто не нарушает. Интересно, почему? Все знают ПДД? Давайте посмотрим вот сюда. А, вот почему. Потому что штраф придет. Вот и весь ответ. Но все равно это как-то дисциплинирует водителей.